Ему с днём рождения! Ура! 17 октября свой 20-летний юбилей отмечает кафедры государственного и муниципального управления Казанского федерального университета. На мероприятии присутствовали студенты кафедры, а также директор института управления экономики и финансов. Я считаю, что это одна из самых лучших кафедр, которые существуют не просто в Казанском федеральном уни университете, но и в институте управления экономики и финансов. Кафедра государственного и муниципального управления была образована 17 октября 2002 года. Главные задачи каф. Кафедрой является подготовка высококвалифицированных специалистов, менеджеров в области государственного и муниципального управления, владеющих современными методами управления. Кафедра готовит государственных и муниципальных служащих. Обучение предусматривает бакалаврскую, а также магистерскую программу. Кафедра дает образование очень широкого спектра про управление. Да, тут есть и экономически направление и правовое направление. К слову, большинство студентов начинают работать по специальности уже сейчас. В времени я стал советником молодежного правительства при министров и стал советником агентства инвестиционного развития республики Тарсан. В принципе, с этим агентством и хочу связать свою дальнейшую жизнь. С 2011 года на кафедре открыто следующее направление подготовки бакалавриата – региональное управление, управление городским хозяйством, коммуникации в государственной и муниципальной сфере. Также кафедра осуществляет подготовку магистров по направлению государственная политика и управление. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универньюз.